Я опять в деле. Че, не ждали ганчера со стажем? А? На нахуй. Курва да, драная. О, курва! Курву драную на 764. А ты мал и все. А ты мало его, блять. Давай, выезжай, сородич. Это интересно вопросик блять красиво Ох. 828 блять не в натуре класс но Заебись. ага говорит вернусь блять что-то я не понял говорит, вернусь блять ну вернись вернись блять ебаная колонна блять ребят эта колонна украла у меня выстрел а где-то рога, блядь Ага, вот она Ну давай, гражданчик, уезжай, блядь Я понял Я понял, что не прошло, блядь ну, да Блядь, ты так сейчас красиво стоишь Просто охуительно а, Молодцы, ребят Вы сделали мою работу, блядь И я зауважал вас Четко. умеете, Могете. просто Ой, блядь. Ух, блять, как мне это нравится, блядь. Не, ну ты индеец, я балдбам-бам. Ну я тебя понял, парень, блядь. Смотрите, еще одного нахуй, с закрытыми глазами. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Блайндами, пты, блядь. А мне пух, Ч, Чё, ребят, мне пух. Топ-стрелочек удели на хатвича. Удели, блядь. Давай, объезжай сзади, блядь. Индюк, нахуй. То нас сейчас тут поубивают сразу. Повбывают. Как сказал бы Хохол. Хорошая шутка. Иди нахуй, Вася. Вася, иди нахуй, андюк. Ты сказал, блядь, иди нахуй, Вася, Вася, блядь. Блять, а этот восемь меня сейчас может а, припиз... припиздушить. Меняйся или сдохни. Куда ты едешь? Батя прёт же, блядь, ёпта, блядь, ты чё? Не знал? На нахуй, ребят, 4800, блядь, да, я. Я просто похлопаю. Эй, блядь, ты чё нахуй, блядь? Глядь, что делает? <laughs> Ёб твою мать! Заехал, короче, не сижу это, меня убили, блядь. В вот этот момент надо будет, кстати, этот самый захуярить, блядь. А чё так можно было, что ли? <плодисменты> Видюха, блядь. А, привет, Ягуар Петрович. Иди нахуй отсюда. На нахуй. Ребят, 4900, блядь. Это чтоб вы понимали. Заебись. Четко. А ч этого, блядь, обморока никто не собирается убивать, блядь? М? Ну я его убью, чёрт. блядь надо его утопить нахуй. Урода, блядь. Ух ты, блядь. Ребята, видите, блядь, вот э, с одним козлом, блядь, э, замайлся и все, блядь. Турец, все... пацан, успех ушел. Не получилось, не фортануло. Сука, надо... Ну, а я бы не поехал, он бы заебал бы меня прокидывать. А что стоит 54-го, блядь, дрочит тварь вонючая, неясно, не блядь. Кусок дебил. ты просто дно, ебаная. Прими это, блядь, к сведению. Ты кусочек дна. Сильное заявление. Ты тоже вялый кусочек дна. Нихуя не понял. Ну, очень интересно.